Меня зовут Елена Алексеевна, фамилия моя Гнетнева. Я закончила Калининский государственный медицинский институт в 1987 году по специальности лечебное дело. Специализировалась по специальности терапия. Плюс у меня есть вторая специализация, нарколог, но это не имеет, в общем-то, отношения. И в определенный период моей жизни я пришла к работе с натуральными препаратами. Давайте говорить о этой продукции. Что это такое? Ну, когда мы говорим тампон, многие гинекологи реагируют э, негативно. Почему? Потому что считается, что тампоны, обычные тампоны, больше 4 часов э, во влагалище держать нельзя. Все мы это знаем. Потому что возникает что? Бактериальное загрязнение и воспалительные процессы. То есть говорить о том, что это тампон, э, может быть немного неграмотно. Многие у нас называют это капсулой в виде тампона. Э, что это такое? Это шарик. Давайте откроем. Кстати, упаковка стерильная, вы видели, да? Упаковочка вакуумная. Mm -hmm. вот. Если мы откроем сам пакетик, то внутри пакет обработан серебром. Видите цвет, да? И вот я достаю сам тампон. Смотрим на пакетик. Он внутри обработан серебром. Вот он тампончик, вот такой вот маленький, капсулка. Он сделан из трав. Это полностью натуральная фитокомпозиция. В марлечке ножка. На ножке находится ниточка, ее обязательно нужно найти и размотать для того, чтобы женщина могла удалить тампон вот он. когда он отработает свое. Что входит в состав тампона как такового? То есть давайте разбирать его как фитокомпозицию. В состав тампона входят такие травы, как дягель или дудник китайский слышали, наверное. Это э, самые мощные составляющие, там есть еще дополнительные травы китайские, о них мы говорить не будем, мы назовем несколько мощных составляющих препаратов. В его состав входит сирень, тоже возможно слышали, в его состав входит дубильная акация, бармейская камфора и такой препарат э, это сок дерева, драконовокрон называется. Мы остановимся сейчас подробно на каждой э, составляющей этого тампона. Вы, возможно, сталкивались с народной медициной и слышали о возможностях дудника. Слышали? Дудник китайский. Что это такое? Это трава, которая обладает очень мощным воздействием на гормональный баланс женщины. И в традиционной медицине, традиционной медицине, то есть в, в траволечении, он издревле используется как... Состав, способствующий нормализации гормонального баланса женщины. То есть э, в состав дудника входят фитоэстрогены и фитогормоны. Фитоэстрогены знаем, что такое, да. Это э, такие вещества, которые обладают способностью нормализовать гормональный баланс и э, воздействовать на эстрогенчувствительные рецепторы. Причем, что интересно, фитоэстрогены способствуют э, в первую фазу цикла выработки эстрогена. И созреванию фолликула и яйцеклетки, а во вторую фазу цикла они способствуют выработке прогестерона. Вот они вот так вот работают. Не как химический препарат, когда идет полностью в составе химия, да, и мы имеем строгое неизменное количество гормонов в составе таблеточки. Тот идет индивидуальная работа с организмом, потому что живое лечится живым. И, соответственно, фитогормоны. Фитогормоны сами по себе как таковые, они не обладают способностью изменять гормональный баланс женщины, но они очень хорошо влияют на такие проявления нарушенного гормонального баланса, как предменструальный синдром. Проявление патологического климакса. Я думаю, что многие из вас стал, сталкиваются с женщинами, которые приходят с жалобами во время климакса на приливы, подливы, сердцебиение, тахикардию, да, одышку, э, повышенное артериальное давление, нарушение психического статуса, потому что у многих женщин э, в этом периоде возникает что? Нарушение сна, страхи и тревоги. Знаете, почему я вам об этом рассказываю? Потому что в свое время, когда мне было 40 лет, у меня начался ранний патологический климакс со всеми проистекающими красотами и проявлениями. То есть потливость такая, что потоотделение э, ручьем, бессонница, то есть просыпаешься в 2 часа ночи и не спишь, страхи. То есть у меня был конкретный четкий страх онкологии, вообще не поддающийся коррек... то есть не поддающийся коррекции абсолютно. Причем на пустом месте абсолютно без всяких вот э, причин для этого. Э, боли в животе. Причем очень серьезные. Когда ты просыпаешься ночью, у тебя такое впечатление, что тебе внутренние органы просто вырывают. Вот у меня были такие боли. Ну и плюс, соответственно, сами понимаете, у меня начало подниматься артериальное давление, чувство жара внутреннего, вот этих приливов. То есть я это все прошла. На тот момент у меня стояла внутриматочная спираль, причем стояла не так давно, где-то было. Три года. Естественно, понимая, что такие проявления не способствуют улучшению здоровья, спираль э, полости матки, она э, не будет улучшать мое состояние, э, пошла, попросила удалить коллег. Когда мне удалили, не понравилось что-то, сделали диагностическое выскабливание. В результате оказалось, что я имею в свои 40 лет дисплазию шейки матки, э, цервикальные железистые полипы, железистую гиперплазию, эндометрия. Как за спираль? Три года. Три года. Я, вы знаете, когда я обратилась к коллегам с просьбой объяснить мне о моем состоянии. О моем состоянии. Коллеги, поверьте мне, я достаточно забочусь о своем здоровье. Я достаточно разумна для того, чтобы не носить спираль 10 лет. У вас за три года появилась, у вас за три года железный. Уважаемые коллеги, я не знаю, когда это появилось, поскольку. Мне до этого диагностических выскабливаний не делали никогда. То есть, когда мне ставили спиран, я не знаю о состоянии э, моей выстилки, эндометрии и так далее. То есть мне делали УЗИ и говорили, что все хорошо. Меня смотрели гинекологи и тоже говорили, что все хорошо. Дисплозия шейки матки была выявлена, э, выставлен диагноз после того, как взяли мазовых. Все, все остальные, кольпоскопию не делали Все остальные диагнозы мне были выставлены после э, диагностического выскапливания Сразу вам скажу, э, поскольку я человек очень живо интересующийся своим здоровьем Я обратилась к своим коллегам и спросила, что мне делать Я получила шикарный ответ Моя знакомая, у которой я постоянно наблюдалась Она мне сказала, ну не знаю, а что вы хотите Ну гормоны у, вас консультировали... у Меня консультировал врач высшей категории, узйолог, который принимает в диагностическом центре. Уважаемые коллеги, давайте будем говорить о чем. Причину моей дисплазии мне сказали, что, скорее всего, это невозможно в твоем молодом возрасте, что это не гормональные изменения, скорее всего, у тебя есть фламидия или еще что-то, отправили меня на обследование. Я сделала все обследования, которые мне рекомендовали, никаких возбудителей у меня не оказалось. И я поняла, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я полезла в интернет, я стала смотреть все по моей патологии, поскольку, слава Богу, медицинское образование высшее, позволяет мне разобраться в терминологии и в состоянии здоровья собственного. И я поняла, что кроме гормональной терапии и диагностических выскабливаний, мне никто ничего предложить не может из гинекологов. Поэтому я обратилась к натуральным препаратам. И когда мне рассказали о том, пони. Естественно, я сразу же не то, что захотела им пользоваться, я за него уцепилась просто как женщина, не как врач. Как женщина, которая попала в ситуацию, когда предложить ей не могут ничего, кроме заместительной гормональной терапии. Или же мериной гормональной спирали. Ни то, ни другое меня не устраивало. Ни то, ни другое меня не устраивало, поэтому я восстановила свое здоровье на натуральных препаратах. Естественно. Так вот, давайте разбираться дальше. Уважаемые коллеги, я весьма глубоко уважаю вас и ваши знания. Я понимаю, что вы работаете по протоколу, я понимаю, что у вас есть порядок, который вы должны соблюдать. Но не замечали ли вы, что наблюдая женщин с хроническими заболеваниями, применяя традиционную фарматерапию, вы не получаете того эффекта, который хотели бы получить? Давайте посмотрим правде в глаза. Женщины с хроническими воспалительными процессами в области матки и придатков посещают вас годами и десятилетиями. И антибиотикотерапия дает кратковременную ремиссию. И любое переохлаждение приносит женщине обострение. Вы согласны со мной? Естественно. Так что же делать? Что нам с вами делать? Мне очень понравилась фраза Семена Максимовича, когда мы общались, он сказал, я давно вижу, что официальная медицина пошла по э, неправильному пути, и что мы не можем дать женщине здоровье, не можем, аптечная терапия не может дать женщине здоровье, за исключением острых, вновь возникших случаев, когда мы принимаем, применяем мощную терапию и... Э, снимаем именно острые воспалительные процессы. Если уже процесс зашел в хроническую форму, то мы можем дать только временное облегчение женщине. Согласны? Ну, давайте смотреть правде в глаза. И ведь далеко не каждая женщина еще и разбирается в своем здоровье, еще и обращается поздно и приходит с букетом заболеваний. И вы иногда смотрите на пациентку и думаете, боже, что с ней делать? Согласны? То есть давайте будем разбираться, почему вот работает эта продукция, почему работает тампон. То есть о дяде ли мы говорили, о дубнике китайском. Замдиректора Центра материнства и детства в больнице Вишневского, у нас в Донецке, безуспешно в течение пяти месяцев лечила свою племянницу по поводу хронического воспалительного процесса. Мощные курсы антибиотикотерапии не давали эффекта, которого бы они хотели, хотели достичь. В результате, после применения тампонов, буквально 5 тампонов дали полный терапевтический эффект. То есть при обследовании, и в том числе при узиологическом, при обследовании в плане каком маски, да, бакпассива, и все остальное, женщина полностью с нормальной картиной половых органов, внутренних, да, то есть... Э Нужно принимать это к сведению, никуда от этого не денешься. Профессор, профессор, зам директора, центра по охране материнства и детства. Профессор не могла ничего сделать на своей родственнице, имея такие знания, оперирующий гинеколог, человек, который постоянно развивается. Кроме дудника в состав тампона входит э, такой продукт, как барнейская камфора. Принцип действия камфоры, он похож немножечко на принцип действия логотила. С этим вы сталкивались, объяснять не надо. Он оказывает местно раздражающее действие и вызывает что? Коагуляцию слизистых оболочек, то есть верхнего слоя эпителия, пораженного. Вот то, что мне сказали коллеги, мы видим ожог. Я спросила, в чем выражается ожог? Гиперемия и десквамация эпителия. Десквамация эпителия само собой, то есть верхний слой эпителия, который поражен возбудителями, который изменен. То есть клетки, ведь зачастую, там есть и низкодифференцированные то есть вот этот слой весь уходит. Камфора сама по себе оказывает местно раздражающее действие. Местно раздражающее действие всегда дает что? Приток крови. Соответственно, вы видите легкую гиперемию. То, что возникает с и болезненность, это не ожог. То есть бывают случаи, когда женщина она страдает большим количеством заболеваний. У нее массивно идет э, интенсивный воспалительный процесс, масса возбудителей. Мы же с вами прекрасно понимаем, что зачастую женщина имеет не одного возбудителя, а много. Как часто говорят, что зачастую вот хламидия э, прикрывается грибковой флорой, да? То есть вот лечим лечим молочницу, а она не лечится. И тогда гинекологи говорят, что и дерматологи, урологи, да, венерологи, что надо поискать то, что стоит за грибковой флорой. То есть, скорее всего, это еще какие-то простейшие. И соответственно, э, соответственно. Видя вот это все, там вон, когда начинает срабатывать, он начинает сорбировать на себя и вытаскивать на себя всю патогенную флору из полости малого таза. То есть все это скапливается в влагалище. И, соответственно, понимаете, ну, когда идет обострение молочницы, кандидоз в обострении или острый кандидоз, что чувствует женщина? Жжение, зуд, воспаление и так далее. То есть во влагалище скапливаются возбудители. Потому что тампон все это вытаскивает в влагалище. Возбудители, отслоившиеся дискломированные эпители, сталкиваются, скапливаются лейкоциты. И вот это все оказывает тоже раздражающее действие. Кстати, это не у всех, далеко не у всех. Основная масса женщин тампон носит абсолютно бессимптомно. Но когда есть много проблем, вот такие ситуации иногда возникают. Поэтому желательно... Не вынимая тампона, аккуратно проспринцеваться любым слабым антисептиком, ну, вплоть до того, что раствором ромашки. Для, для чего? Для того, чтобы удалить вот эту массу скопившихся микроорганизмов, бактерий э, и э, эпителий отслоившихся. И э, женщина испытывает после этого облегчение. И если уж такое возникло, это говорит только о том, что у нее очень много проблем. Точно так же, когда женщина ставит тампон, и он из нее выпадает в течение первых часов. Такое тоже бывает редко. Если тампон выпал сам по себе, его не нужно мыть, назад ставить, он уже отработал свое. Если он еще работает, он очень плотно стоит. Кстати, тампон не выпадает при мочеиспускании, при дефикации абсолютно. Почему? Потому что один из механизмов действия, трав, который входит в его состав, это восстановление эпителия, это повышение упругости и турбера тканей местных, это восстановление.. Местного иммунитета тканей в Кишиневе в кафедре гинекологии Государственного института работает с тампонами. И вот то, что они определили, то, что идет восстановление местного иммунитета на уровне клетки. Это тоже важно, давайте не будем это отрицать. Когда мы сталкиваемся с чем? Ну, вот, э, у меня есть коллега, он дерматовенеролог. То есть я никогда на себя не беру лечение вензаболеваний и лечение фламидиоза, уроблазмоза и так далее. То есть я делаю что? Я делаю подготовительный курс женщине или мужчине, предлагаю иммунокорректоры растительного происхождения, диапатопротекторы, и потом он идет к специалисту, который лечит его антибиотиками. И э, вот... Он мне говорит, точно так же как демодекоз, который возникает на фоне сниженного иммунитета кожи, кожных покровов. Точно так же воспалительные заболевания, вагиниты, водениты они зачастую возникают у женщин. Почему? Потому что снижен местный иммунитет клеток. Ведь бывают ситуации, да, когда есть человек, партнер, у него есть заболевание, которое вроде бы передается половым путем, а у второго нет, хотя живут незащищенным образом. Видели такое? Наверняка видели, почему местный иммунитет высокий и общий иммунитет высокий. И человек не инфицируется, потому что он защищен от природы. Но это большая редкость. Хорошо. Разговариваем дальше. То есть по поводу камфоры понятно. Она оказывает выраженное более утоляющее действие. Почему мы видим эффекты э, при постановке тампона? Когда женщина, страдающая воспалительным процессом, имеющая сильный болевой синдром, после постановки тампона в течение нескольких часов чувствует э, сильное облегчение и боли зачастую полностью уходят. Я думаю, Максим Владимирович, это вы все видели на ваших пациентках, естественно. Э, то есть местно раздражающее, болеутоляющее, жаропонижающее действие. Такой компонент, как драконово кровь. Ну что это такое? Есть драконовое дерево. Оно растет только в Китае, в южных регионах. Используется что? Используется смола этого дерева. То есть путем подсечки получается смола. Что это делает? Очень мощный состав антибактериальный, противоопухолевый, то есть тампоны обладают мощной противоопухолевой активностью, в том числе и профилактической противоонкологической активностью. И никуда от этого не денешься. У нас есть случаи, подтвержденные, опять же, исследованиями, когда женщины наши, имеющие патологии молочной железы, направлены на исследования на онкомаркеры. Имеющие повышенный уровень онкомаркеров, после использования тампонов идут, сдают анализы и онкомаркеры у них в норме. Причем иногда после первого же тампона. Это тоже подтверждено данными обследований. Если я говорю о каких-то новообразованиях, то это тоже подтверждается данными УЗИ. Обязательно. То есть если к нам приходит пациентка и говорит о фибромах, поликистозах, эндометриозах, полипах, то мы обязательно рекомендуем ей перед тем, как пользоваться тампонами, сделать что? УЗИ. Для того, чтобы мы могли сравнивать что будет после применения ею тампонов. Но о фибромах мы еще поговорим. У нас есть очень несколько интересных случаев, таких крайне редких. И результаты действительно иногда шокирующие. Далее, сирень. Сирень давно применяется как антисептическое средство. Между прочим, в годы, войны, в годы войны, когда еще не было антибиотиков, сирень применялась местно при гноящихся ранах измельченные листья сирени. И эффект эффект противовоспалительный, был виден буквально в течение нескольких часов. То есть сирень тоже входит в состав э, тампона, и сирень, кроме того, что она обладает мощным противовоспалительным антибактериальным действием, она еще обладает свойством регулировать женский гормональный баланс. Э, то есть давайте э, сразу оговорим в общем, э, чем так мощно работают тампоны, что в их составе дает вот такие эффекты. Ну, во-первых, растительные фитонциды. Надеюсь, никто не против того, что фитонциды существуют. И что людям, которые страдают с заболеваниями легких, рекомендуется вообще пожить в сосновом лесу, потому что есть летучие фитонциды. Есть фитонциды, которые находятся в растворах, а есть фитонциды, которые выделяются растением и действуют на расстоянии. Так вот, в состав всех этих трав входят мощные фитонциды. Что такое фитонциды, мы знаем. Это растительные вещества, которые обладают мощным антибактериальным, антивирусным, антигрибковым действием и э, действием по отношению к простейшему. Соответственно... Вот такие вот противовоспалительные эффекты связаны именно э, с фитонцидами. И хочу вам сказать, что фитонциды натуральные на самом деле обладают более мощной антимикробной, антивирусной и анти, э, простейшей активностью, чем э, антибиотики. Потому что когда на антибиотиках пишут, да, вот определенное количество единиц в миллиграммах то э, фитонциды работают в микрограммах, то есть э, больше их активность. Если вы сталкивались, возможно, это не имеет отношения к тампону э, с маслом чайного дерева. Сталкивались? Прекрасно. Признаете, что работает антибактериально? Великолепно. Я знаю людей, которые на войну в Чечне везли чайное дерево, и людей спасали от гангрена. Если вы будете это отрицать, но это будет хощенство, я сразу скажу. Людей спасали от гангрен, маслом чайного дерева. Точно так же и здесь. Здесь мощнейшие, мощнейшие фитонциты, которые работают точно таким же образом. По поводу фитогормонов, фитоэстрогенов. Давайте будем говорить о чем? Что вот эти проявления, предменструальные синдромы, нарушение менструального цикла, патологический климакс, связаны с чем? С нарушением гормонального баланса женщины. И опять же, не все женщины переносят гормональные препараты, не говоря о том, что э, огромная масса женщин просто-напросто их не переносит. Я в том числе. Я когда начинаю пить гормоны, я сразу начинаю чувствовать свою печень. Сразу же. То есть у меня возникает тяжесть в правом подреберье, возникает тошнота, отсутствие аппетита, и более того, сразу же возникают задержки жидкости. То есть передняя брюшная стенка уплотняется, наливается, то есть я начинаю набирать вес буквально в течение первых дней применения гормональных препаратов. Я пробовала. Когда мне было очень плохо, я была согласна на всю. Я это пробовала. И я не могу применять гормоны. Не говоря о том, что, э, если мы почитаем противопоказания гормональной терапии, вы это тоже знаете. Я считаю, что даже банальный геморрой – это уже условное противопоказание к применению гормонов, потому что все варикозные узлы, они способствуют чему? Тромбообразованию. А любые варикозы, любые тромбофлебиты, любые флебиты – это противопоказание к применению гормональной терапии. Естественно. И новообразование. Ну, будем говорить, положим на чашу весов риск применения гормональной терапии и ее необходимость. Более того, уважаемые коллеги, ну давайте говорить, в нашем организме есть механизм обратной связи? Есть. Гипофиз, гипоталамус четко отслеживают уровень гормонов в крови женщины и мужчины. Что происходит, если в силу каких-то причин фон гормональный меняется и уровень каких-то гормонов превышает норму, гипофиз, гипоталамус дает команду снизить выработку гормонов. Правильно? Правильно. Когда мы применяем гормональные препараты, химические, мы что, вносим в организм женщины неизменное количество определенного гормона? Причем не факт, что оно такое, как должно быть. Потому что никто у нас не исследует... Количество, а если исследует количество гормонов, то это на данный момент у женщины уровень гормонов может измениться даже в связи с изменением ее психологического состояния. Соответственно, когда у нас идет неизменный уровень гормонов химических крови, что происходит, как только происходит избыточная... Выброс гормонов своих, собственных, в силу каких-то причин. Это сразу контролируется нашими системами и дается сигнал яичникам уменьшить выработку гормонов. Такое происходит не раз, не два и не три. Женщины зачастую принимают гормоны месяцами. Внутриматочные спирали стоят годами, гормональные. И причем широко сейчас используется при поликистозах, при фибромах, при полипах. Э, очень хорошо рекомендуют, хорошие результаты, понятно. Но фактически это что? Это искусственно вызванный климакс. То есть остановка месячных, правильно? Вызванная чем? Гормональным вмешательством. Зачастую эти спирали ставят молодым женщинам, 30-летним, 29-летним, 35-летним, которые, возможно, захотят иметь детей в дальнейшем. Не факт, что после 5 лет, в которой будет находиться эта спираль гормональная в организме женщины, не факт, что у нее восстановится функция яичников собственных после этого. И вы, это тоже, и вы об этом тоже очень хорошо знаете. Не факт. Масса женщин, вы, наверное, это тоже наблюдали, которые после гормональной терапии не могут забеременеть, у которых возникает нарушение менструального цикла после отмены гормонов. И у нас единственный выход – назначить гормоны вновь. И точно так же, как и вынашивание беременности. И потом женщина идет на гормонах. Скажите, пожалуйста, кого может родить женщина, которая находилась на химической терапии постоянно? Давайте посмотрим правде в глаза. Альтернативы гормонам в аптеках нет, я понимаю. И для вас альтернативы вроде бы нет. Но тем не менее она существует. Нужно просто на это реально смотреть. Давайте поговорим по поводу бесплодия, раз мы уже этого коснулись. Бесплодие, бесплодие бывает э, разное, вызванное воспалительными процессами, то есть вторичное бесплодие, да, спаечные процессы, воспалительный отек и так далее. Бывает бесплодие, которые вроде бы не имеет причин. У нас масса наблюдений, когда обследованная супружеская пара, Имеет нормальные показатели здоровья во всех отношениях, но беременность не наступает. Так вот у таких пар после использования тампонов, буквально после первого тампона, возникает э, беременность. То есть женщина беременеет. У вас в Измаиле яркий пример. Молодая женщина, сколько? 4 года в брате, да? 4 года в брате, беременность даже не наступала. Обследована у вас в Одессе. Огромные деньги заплатили за обследование. Потом был назначен курс терапии стоимостью 1500 долларов. И свекрой этой женщины молодой решила все-таки прислушаться к тому, что есть тампон. После постановки первого же тампона э, из полости матки из влагалища, э, вот как сказать, мы говорили с Семеном Максимовичем, скорее всего, слепок трубы, то есть э, вот, длинный шнурок слизи густой, выходит из нее. В результате, потом у нее приходят месячные, буквально через несколько дней. После месячных, несколько дней проходит, она беременеет. С первого же тампона. Можно в это не верить, Татьяна Александровна познакомит вас с этой женщиной, вы посмотрите ее обследование все, вы посмотрите назначение, сделанное ей на полторы тысячи долларов, и вы увидите эту беременную женщину так же, как у нас есть пациентка в Макеевке, которая после безуспешных случаев антибиотикотерапии, без, безуспешных курсов, девочка-реализатор на рынке, постоянные переохлаждения, мощный воспалительный процесс, причем буквально ежемесячно она обращается к гинекологу по поводу обострений. Последний курс антибиотикотерапии, который ей назначили доктора в силу безуспешности прежних, стоил 3600 гривен на неделю. Причем девочке таких денег абсолютно не было, и она пошла домой продолжать болеть. Тут тетя прибежала, принесла тампоны, сказала поставь, хуже не будет. Через час пациентка звонит ей, говорит, тетя, я не знаю, что там в составе этого тампона, но у меня полностью ушли боли. Очень большие выделения были у нее на фоне постановки тампонов, то есть вот когда кандидоз... Особенно, когда дрожжевая флора вот с присованными нитями цели вот в виде творожестых выделений очень много, очень сильно очищалась. После четвертого тампона у нее из полости матки выходит кусочек ткани, ну вот как они рисовали, в виде конвертика, назовем это ткань. И после этого она забеременела, у нее тоже было бесплодие. То есть у нас в Донецке детей, рожденных посредством постановки тампона, уже достаточно много. И люди просто счастливы. Причем они не вкладывали тысячи долларов в искусственное оплодотворение, они не вкладывали тысячи долларов в лечение, антибиотикотерапию. Они сохранили свое здоровье, свою печень, свои почки, потому что антибиотикотерапия ⁇ это осложнение дисбактериоза, о которых мы говорим постоянно после антибиотикотерапии. Причем, если у женщины есть дисбактериоз кишечника, то у нее дисбактериоз вагинальный, мне тоже об этом вам говорить не надо, вы это все с нами прекрасно знаете. И зачастую антигрибковая терапия не, не дает эффекта в таких случаях. То есть. Давайте будем говорить о чем. Вот комплекс трак, входящих в состав тампона, он обладает не только антибактериальной, антивирусной активностью, противовоспалительной, жаропонижающей, болеутоляющей. Это мощное противоопухолевое действие, это омолаживающий эффект. Кстати, пигментации зачастую уходят на первом же тампоне, иногда серьезные, связанные с нарушением гормонального баланса. А то, что все женщины, которые пользуются тампонами, они становятся моложе... У них улучшается цвет лица, уменьшается глубина морщин, улучшается форма груди. Это тоже приятный момент. И в том числе и у женщин, которым за 50. Однозначно. Более того, уважаемые дамы и господа, сталкивались ли вы с такой патологией, как недержание мочи у женщин? Сталкивались. связанные с опущением стеночек вылагающих После родовых или вследствие тяжелой физической нагрузки. Как вылечить можно? Возвратный. У молодых женщин мы столкнулись, что тоже есть. Вы как вот излечить можно это? Можно. Каким образом? Можно. А излечить? Вечит, сжиг, вечит, вечит, него, зачастую после первого и него, тампона из-за из гормона... Конечно, да, Вот, великолепно. Слава богу, мы пришли к согласию по поводу э, недержания мочи. То есть в основной массе женщин это связано с чем? С опущением стенок в это тянет за собой Просто плюс воспалительные процессы, скорее всего, присутствуют, и плюс естественно, нарушение гормонального фона. Так вот, на фоне постановки тампонов за счет улучшения питания тканей... В состав тампона входят травы, которые работают еще и как антиоксиданты. То есть, соответственно, возрастает тургор тканей, упругость тканей, омолаживающий эффект на слизистую. Между прочим, это отмечают многие женщины, что.. Э, и мужчины. Э, кстати, аптечка, <со> <со> <со> то, что э, состояние тканей, влагалища, меняется, меняется в лучшую сторону. И идет подтяжка тканей. Кстати, Кишинев и кафедра гинекологии, они говорят об этом механизме как? Что идет восстановление. Иннервации уходит отек с окончание нервных рецепторов, идет восстановление иннервации. За счет этого улучшается работа мышцы, улучшается состояние связочного аппарата. И женщины, имеющие опущение стенок влагалища, получают еще превосходный результат по подтяжке тканей. У нас многие женщины, у которых было выпадение в стенах вылагалища, получили эффект подтяжки без операционной. А недержание мочи чаще всего уходит на первом же тампоне. Причем у нас есть в женщина, она работает в облздравотделе. То есть она курирует все медицинские учреждения области. Достаточно высокий пост занимает. Шикарная женщина, ухоженная, великолепная, красавица недержание мочи, в памперсе практически постоянно ладно зимой тепло, а летом, когда на улице 40 градусов жара и что самое интересное, она сама об этом рассказывала когда она приезжает проверять любое учреждение, она в первую очередь задает вопрос где здесь санузел потому что если она не знает где туалет и не дай бог она задержалась то она может просто не дойти до туалета так вот с первого штампона у нее ушло недержание мочи я вам сразу скажу, это я не преувеличиваю. У нас работает женщина, но ну, у нее, как сказать, она из элитных кругов Донецка, она наш партнер, и у нее, соответственно, и такие же связи. Так вот, э, эта женщина на ее руки целовала, и плакала, и говорила, что 7 лет, 7 лет страдать от недержания мочи, и на первом же тампоне недержание ушло. То есть, вы поймите, э, я когда работаю, я всегда смотрю на продукцию, смотрю на то, как она работает. И я всегда говорю правду. Если я получаю результаты свои. То есть, соответственно, по поводу своих вот этих вот проблем. Если я вижу женщин, которые ушли от операций, у нас в Донецке операция по поводу удаления э, матки с придатками стоит тысячу долларов. Ну, давайте, я понимаю, что у вас бесплатно, но у нас, если ты хочешь, чтобы тебе сделали хорошо, надо заплатить, и не факт, что сделают хорошо. Так вот, я понимаю, что бесплатно, но давайте тогда будем говорить о, о послеоперационных проблемах, возникающих у этих женщин. Вы пациенток своих предупреждаете? Вы говорите ей о том, что, смотри, ты менструировала, тебе 35 лет, мы сейчас тебе удалим, все, Ну хорошо, если яичники оставить, уже легче. А если удалите яичники, а поликистоз взяли и удалили, что будет? А, патологический климакс, избыточный вес, проблемы с суставами и позвоночником. Или для вас секрет, что эстрогены вызывают, что способствуют усвоению кальция костями? То есть давайте определимся. То, что мы видим по поводу фибромиома. То есть у нас есть пациентка, у которой фибромиома... Узлы были настолько большие, что матка была увеличена до 24 недель беременности. То есть здесь вопрос идет только об оперативном вмешательстве. Всегда. Я сама раньше говорила, что еще до 12 недель фиброма там можно как в натуральных препаратах, возможно тампонами, но мне, вот мне, я не гинеколог. То есть я для себя использую, я могу людям что-то посоветовать. Где-то даже сказать, что это тебе не нужно. В первую очередь. Потому что первый принцип врача не навреди. Но люди же у нас бывают отчаянны. То есть оперироваться ей очень мне хотелось, а поскольку дистрибьютор, который я об этом рассказывала, высшего медицинского образования не имел, они сами для себя решили, что тампонами будут пользоваться. А в результате, после постановки трех тампонов, трех всего, она идет на осмотр гинекологу, и она, гинеколог застывает в изумлении, после трех тампонов, тампонов размеры матки увелич, уменьшились до 9 недель беременности. Но это редко бывает такие. Я сразу скажу, что редко бывают такие быстрые эффекты. Обычно это медленнее происходит. Но бывают люди, которые очень быстро реагируют на натуральную продукцию. После 9 тампонов размер матки составляет 3 недели беременности. Это подтверждено УЗИ. У нас есть пациентка, которая э, на УЗИ... 35 лет. 35 лет. У нас есть пациентка тоже э, до 40 лет. 38, по-моему. Э, на УЗИ э, вся... Э, Толщая миометрия полностью заполнена э, фиброматозными узлами. Э, максимальный диаметр которых до 10 см. И в шейке матки два узла. Один 6 см в диаметре, другой 10 см в диаметре. Заключение узиолога. Здоровая ткань миометрия не визуализируется. Описаны все эти узлы. И э, рекомендовано оперативное вмешательство, естественно. 12 тампонов. Заключение узиолога. Э, в толще миометрии узлы уменьшились вдвое. И шейка матки чистая. То есть, как мы пишем, шейка матки без особенностей. То есть, два узла, один 6 см в диаметре, другой 10 см в диаметре, полностью ушли. Она не применяла ничего больше, кроме тампона. Абсолютно. Давайте определимся еще. По поводу патологии шейки матки. То есть, эрозия шейки матки, дисплазии шейки матки, лейкоплакия, эндометриоз. Все это очень хорошо корректируется тоже на тампонах. То есть, смотрите, ваше дело, будете вы с этим работать, не будете вы с этим работать. У вас есть реальная возможность помочь вашим пациентам. Это уже зависит, знаете, от чего? Вот от внутреннего состояния врача. Или мы хотим помочь, или же мы хотим следовать инструкциям. А инструкция не всегда дает нужный результат. Тут уже ваш выбор и ваши права. Я часто сталкивалась с тем, что врачи, которые не признают натуральные препараты, сами ими пользуются, но пациентам ни в коем случае не рекомендуют, к сожалению. А теперь, мощная антиоксидантная работа тамбонов, она что дает? Сами понимаете, что антиоксиданты – это профилактика онкологии. То есть в процессе того, что нет питания тканям, возникает что? Нарушение питание и возникновение недоокисленных продуктов обмена, так называемых свободных радикалов, которые обладают очень мощной повреждающей способностью в отношении клетки. Отсюда возникает онкология, то есть тампоны работают еще и как противоонкологическое средство. По поводу хронических циститов остров, тоже великолепно. То есть, сами понимаете, у нас есть слизистая оболочка, с которой действующие вещества всасываются, поступают в кровь, и, соответственно, идут противовоспалительные идут действия не только в области женский, женской половой сферы, но и урогенитальная сфера, то есть мочеполовая система полностью. И плюс очень хорошее противовоспалительное действие в области кишечника. Зачастую при использовании тампонов женщины видят подтяжку геморроидальных узлов, перестают кровоточить остров. И э, снимается воспалительный процесс. У многих женщин они отмечают что Стали пользоваться тампонами, нормализовался стол. То есть женщины, у которых были запоры хронические до этого. То есть вот такой тоже интересный результат. Давайте по поводу противопоказаний. Потому что любые препараты, они имеют противопоказания. То есть противопоказание к постановке тампона – это беременность потому что воздействие на гормональный фон плюс мощное ассортивное действие может вызвать срок беременности. То есть, если беременность желательна, тампонами пользоваться нельзя. Противопоказания к постановке тампонов – аллергия к какому-либо из компонентов препарата. Но это как всегда. Противопоказания к постановке тампонов – это тяжелый сахарный диабет в стадии декомпенсации. Если диабет компенсирован, сразу скажу, у нас массу пациенток с диабетом, которые уже э, получают инсулинотерапию, они пользовались тампонами, получили превосходные результаты, в том числе по поводу э, зудовульвы диабетического. И э, вообще тампон очень хорошо срабатывает э, в случаях, когда имеется сухость, связанная с нарушением гормонального фона женщины, что обычно возникает когда? опять же, в период предклимакса и климакса. Противопоказания. Гипертоническая болезнь, но опять же, в стадии кризового течения, то есть, ну, будем говорить, острые состояния, они вообще противопоказаны любым чисткам и всему остальному. То есть, если гипертоник, женщина, она находится на поддерживающей гипотензивной терапии, она может спокойно пользоваться тампонами. У нас пациентки, которые после инсультов, вызванных гипертонической болезнью, следствием гипертонической болезни, пользуются тампонами и с неизменно превосходным результатом. Противопоказания. Любые кровотечения, в том числе менструальные. Кстати, эрозия, если она кровоточит, тоже там конставить нельзя. Почему? Дескламация слизистой, плюс улучшение приток крови, поскольку идет местное раздражающее действие, мы можем усилить кровотечение, то есть с этим нужно осторожно. Кормление грудью относительное противопоказание. У нас просто был случай в маленьком городке Алчевске, после родов прошло... Три недели после родов, да, молодая женщина, кормящая грудью. А, Но, ну, видимо, ситуация какая? А, закрылась шейка, скопилось, скопились лохи и а, произошел воспалительный процесс. Но дошло до того, что мать, находясь рядом с женщиной, чувствовала от нее запах. Выженилась. Соответственно, был выход какой? Или пойти в больницу? или же пользоваться тампонами. То есть они тоже сами решили для себя. Никто не рекомендовал, этого мама слышала. Об этом пошла два тампона. Первый тампон вышел из женщины очень быстро, буквально в течение нескольких часов, с большим количеством сгустков крови. И второй тампон, когда она удалила, стала мыться, мылась в ванной, мать зашла, ну, она нам рассказывала, и говорит, была в ужасе. Все одно в ванной с густками вот этими вот кровавыми, устлана, огнеющими. И вот знаете, ну... Мне неприятно об этом говорить. Но вместе с этими сгустками женщины вышла э, пробочка вот, медицинского флакона. Я не знаю, как она то попала, может быть, делали ручное вхождение, ручное отделение последовательно, может быть, перчатки каким-то образом. А, кстати, практикующие врачи, вы его вот во время э, образии Абразио видели. Э, Паразитов в полости матки хоть раз. Не попадались ну, лики ну, большие, чтобы увидеть, но мне, например, не попадалось. Ну, чтобы просто это... у нас есть несколько случаев, но это единичные. Когда из полости матки пост... после постановки тампона у женщин выходят в листы. Три случая ленточных. Ну, это жутко, конечно, мне когда рассказывали, страшно, конечно. И... да, вы знаете, мне сложно вообще представить, как они туда попали, но тем не менее. И э, порядка десяти случаев круглые черви. Причем иногда в достаточно большом количестве. Смотрите, то есть э, в состав тампона входит травы, обладающие антипаразитарным воздействием. Но давайте, ни для кого не секрет, что тот же черный орех обладает антипаразитарным действием, да, гвоздика, пижма и так далее. Точно так же и здесь. Со слизистых все достаточно быстро всасывается в кровь, просто у нас ситуация какая? У вас в Молдове, вот тут рядом с вами, в Кишиневе, преподаватель вуза поставила тампон, профилактически для себя любимый. А у нее проблема была, она слепла. Обследовали ее, смотрели, глазное дно в порядке, вроде бы и хрусталик норма, слепнет человек. Ночью, ночью, она на ночь поставила тампон, ночью просыпается от такого чувства, что по лицу кто-то ползает. Смахнула, опять ползает, смахнула, опять ползает. В результате она решила посмотреть, что это. Взяла очки, вооружилась самыми сильными идиотами, заходит в ванну и цепенеет от ужаса. У нее из глаз лезут червячки, красненькие маленькие. Два случая у нас, а причем один у нас случай в отделении гинекологическом. Тут уже не, никак не отмахнешься, потому что доктора поступила пациентка в среднем возрасте э, с опущением стенок влагалища. Они решили поэкспериментировать. Экспериментировать на чем? На крутых нельзя. Могут вопросы возникнуть. Бабушка бесхозная, тоже, кстати, плохо видящая. Они решили не поставить тампон. Поставили на ночь тампон. Утром заходят в палату на обход, у нее по лицу червя ползает. Из глаз. Ну, давайте будем говорить так. По данным Всемирной организации здравоохранения, 99% населения поражено глистными инвазиями. Я думаю, что вы это знаете или слышали. Может быть, видели фильм о ну, Прекрасно. Не, не знаю, я сколько я вот работаю, допустим, в датном учреждении 5 лет, ни разу ко мне не пришло в кау, где было бы написано, что найдены яйца глист. Вот. То есть или их нет, или, или их нет. А Нет, на самом, много, на самом деле... Если так много было, но ну, где-то же они должны быть эти этой параметии. Вы знаете, вот кал — это одно, а то, что паразиты живут в коже, здесь в здесь глазах, здесь в головном мозгу, есть. И так далее. Поэтому давайте не будем от этого отмахиваться, потому что вы просто можете это увидеть вот, э, в своей практике. Но, конечно, когда женщина сама из себя это вынимает, состояние ее, естественно, сложное достаточно психологически. Но, тем не менее, лучше пусть это уйдет из нас, чем это будет в нас жить. Ну, хорошо. Э, после аборта, через три месяца можно пользоваться тампонами, после оперативных вмешательств в области женской половой сферы, э, через полгода. Причем после оперативных вмешательств, после гистероктомии, после удаления полной экстирпации матки с придатками, чистки тоже очень мощные, потому что ну, зачастую э, все равно присутствуют какое то э, э, побочные варианты после оперативных вмешательств. Да, кстати, по поводу воспалительных процессов передаю, заболеваний, передающихся половым путем. То есть если женщина вообще достаточно хорошо корректирует это на тампоне, потому что это местное воздействие, э, то мужчину надо лечить партнера. Это естественно. То есть нужен хороший уролог, андролог.